Глава 2. То, что мертво, умереть не может. Если вы обнаружите, что скачете на мертвой лошади, наилучшей стратегией будет спешиться. Индийская мудрость. Я с трудом помню таблицу Менделеева, зато отлично могу рассказать, как утром меня вызывали к доске. На улице было темно, дол пронизывающий северный ветер, мороз был около минус 30 градусов, а я шел в школу. По идее, за знаниями, по факту за тумаками, оскорблениями, двойками и веселыми играми на переменах. У доски было тоскливо. Приходилось вяло пересказывать результаты вчерашней зубрежки, но валиться на вопросах, потому что понимания в голове отсутствовало. Там были только мысли о девчонках, вчерашней драке, я умудрился случайно сломать парню руку, книгах, в то время я любил читать серию «Редвелл». В общем, о чем угодно, только не о химии. Впрочем, следующим предметом была литература. На ней был шанс блеснуть неплохим сочинением, пересказать что-то из классики, подумать и в целом довольно весело провести время. Дальше хуже. Алгебра. Это 40 минут защищенной пытки. Зато физкультура пролетела моментально. Может быть, даже немного задержусь на ней и поиграю с парнями в футбол. На биологию можно особенно не спешить. Учительница там добрая ругаться не будет. Когда я брошу эти воспоминания, на меня, конечно, накатывает ностальгия. Я сентиментальный кусок дерьма. Но есть еще одна деталь. Я не могу понять и, наверное, уже не пойму, зачем все это было нужно. Получить общую эрудицию... Научиться общаться с людьми, узнать, что земля круглая, а биссектриса делит угол пополам? Это точно стоило 11 лет моей жизни. Люди на зоне столько не сидят, сколько дети в школе. Что если в этом нет никакого смысла и школа нужна только, чтобы занять время? Вот дети же в садик ходят, чтобы родители могли спокойно поработать. Может, школа нужна, чтобы воспитать послушного члена общества, который умеет по 6 часов слушать и сидеть, и еще записывать. Думаю, весь этот мусорный контент можно уместить в 7, а то и в 5 лет. Я не собираюсь спорить и переубеждать тебя. Просто задай себе честный вопрос. Спроси себя сам, помогли тебе школьные знания или нет. Если помогли, то как? Ты начал больше зарабатывать? Может быть, получил полезные связи? Или, как я, сидел и думал о своем? Среднее образование – это классическое прокрустово ложе В прекрасном мире будущего образование будет переосмыслено, но сейчас мы испытываем громадный дефицит кадров и мозгов, в том числе и потому, что школьное образование далеко не всегда позволяет определить способности ребенка. Рабы могут легко выучить на рабов, но получится ли у них сделать свободных людей? Никогда не забуду, как меня с Томиком Чехова выгоняли с уроков физики, а ребята, которые дрались на второй парте, их не выгоняли. Прошли годы, но я все еще люблю Чехова. По сути, ты сам должен к 18 годам понять, кем ты хочешь стать в жизни. Это невероятно сложный выбор, потому что профориентации в школе почти не было. Статистика отчаянно говорит, что около 50% людей работают не по специальности. То есть человек пять лет учился на егеря, стал мерчендайзером. Он нашел свое призвание или пошел просто куда взяли? Я вот честно пошел в вуз просто потому, что боялся идти в армию. А как делать что-то другое? Не понимал. Все пошли, и я пошел. Тут есть важный миф. Сначала получу образование, а потом буду думать, что с ним делать. Звучит абсурдно. Как будто я сказал бы вам что-то типа, хоть я и живу в мегаполисе, но я сначала куплю себе лошадь, притащу ее на 17 этаж, налью ей чай, и потом буду думать, что с ней делать. В выборе вуза, да и в школьном обучении важна осознанность. Был у меня знакомый хоккеист. С детства играл в команде, стоял на воротах, а учителя ставили ему тройки просто так, автоматом. Уроки прогуливались, но зато он легко поступил в спортивный вуз и дальше связал жизнь со спортом. Это была осознанная и понятная позиция. Часто получается, что ребенок и в школе, а потом и в вузе не учится и по жизни параллельно ничего не делает. Это слабая позиция, которая с высокой долей вероятности приведет к невостребованности в профессиональном плане. Короче, на работу нормальную он не устроится. Кто виноват? Все виноваты, просто в разной пропорции. Но в 18-20 лет менять что-то намного легче, чем в 26, и в разы легче, чем в 35 или 40. Еще раз. Школа, армия, вуз, ПТУ, колледж и вообще все что угодно, это плохо, когда используется не по назначению, а просто, чтобы была корочка. И хорошо, когда вы осознанно туда пошли, имея конкретные цели и задачи, и решаете их по ходу. Простая аналогия, вилка это отличный столовый прибор, но чесать ей за ушами я бы не советовал. В школе я нашел первый чит-код к нашей с тобой игре. Я начал работать в интернете. Кажется, это было на уроке информатики. Мы учились делать сайты, а я еще и опубликовал свой в сети, тогда был популярен бесплатный хостинг народ.ру. Прикрутил к нему форум, тоже бесплатно, но успел с ним намучиться, и начал все это дело продвигать. Моя жизнь поменялась, из двоечника я довольно быстро превратился в администратора форума, которого слушали и уважали. К тому же пошли первые деньги с рекламы сторонних ресурсов. В 14 лет я отправился на поиски удачи в сети и довольно быстро ее нашел. Повезло? Ну, наверное. Но и сидел я по 12 часов в сутки, а отец вынужден был платить по 5 рублей за интернет каждый месяц. По тем временам это был приличный кусок его зарплаты. В то время было модно вести блоги и писать о заработке. Читая статьи с темами типа «Как зарабатывать доллар в день на своем сайте», я получил самое главное – веру. Я поверил, что так можно делать. А потом взорвалась бомба. 11 ноября 2007 года киевский бомж купил себе квартиру. Человек год делал сайты, зарабатывал на них и писал об этом. Цель была простой – покупка недвижимости, и он стал первым из этого движения, оно так и называлось – SEO бомжи, кто свои цели достиг. Да, да, человек за год работы в интернете с какими-то там сайтами купил себе квартиру, в то время как его сосед-сварщик взял ипотеку на 20 или даже 30 лет вперед. Можно было просиживать штаны в школе, потом плавно переместить свою сладкую попку в институт или армию. Затем отсиживаться в офисе, взять ипотеку на 20 лет вперед. Родители все равно помогут тебе с первоначальным взносом, не ссы. И тут у меня возникает логичный вопрос. Впрочем, ты сам его уже себе задал, верно? Продолжим игру. Вот простая задачка. Тебе нужно как можно быстрее добраться из точки А в точку Б. Расстояние? Ну пусть будет 233 километра. Для этой цели ты можешь использовать свои ноги, как дурачок, идти пешком. Сесть на велосипед, все нормально, ты умеешь ездить и ты не пьяный. Или ехать на автомобиле, Право есть, повторюсь, ты не пьяный. Куда сам сядешь, куда мать посадишь. Короче, какой вид транспорта позволит добраться тебе до цели быстрее? Подвоха в этой задаче нет. Автомобиль, велосипед или пешком пойдешь. И теперь вуаля, принцесса превращается в тыкву. Почему нужно горбатиться 20 лет, платить конскую ипотеку, если есть люди, которые покупают квартиру за 365 дней? Это разве не то же самое, что вместо того, чтобы сесть в удобную быструю тачку или на крайняк велик, идти пешком в дождь и снегопад? Да, один в один. Я не хочу работать много. Я хочу работать эффективно. Я не хочу работать много. Я хочу работать эффективно. Никто не пойдет пешком 233 километра, зато ипотеку берет каждый десятый. А почему? Это самый правильный вопрос. Если ребенок начинает спрашивать, почему это, почему то, почему вот так, я вас поздравляю, он познает мир, это хорошо. Так вот, вопрос к тебе. Почему люди не ищут легкого пути? Когда лошадь боится толпы на ипподроме или проезжающих мимо машин, ей шоры. И она скачет спокойно, смотрит только прямо, по бокам ничего лишнего не видит. Информация фильтруется, но разве это злой заговор? Вовсе нет, люди сами вольны выбирать, что им читать и смотреть, поэтому и смотрят развлекаловку. Нравится так. По течению, безусловно, плыть проще. Есть ориентиры. Давай представим, что тебе предложили начать свое дело. Ой, батюшки, за что хвататься? А вдруг посадят? Как фирму открыть? Что я буду продавать? Куда я попал? Еще не дай бог миллион заработаю, а то и два. Куда делать то их буду? Вот и получается история с тем, что ты вроде бы как яблоко скушать, конечно, хочешь. Но, во-первых, оно высоко висит. А во-вторых, ручки запачкаешь, пока по дереву лезть будешь. Да и вообще, не нужно оно тебе яблоко это. На земле он неплохие есть. Немножко подгнили, но в принципе... Это как знаменитая история про табун лошадей. Табун скачет, и первым лошадям достаются ягоды. Вторые лошади кушают листья, третьи получают ветки. Ну, а тем, кто бежит в конце, достаются, простите, какашки предыдущих лошадей. Объясню еще проще. Если Миша зарабатывает 3 миллиона в месяц, Петя зарабатывает полмиллиона в месяц, Света 100 тысяч, а вы кирпичи по за 10 тысяч рублей в месяц, то ягоды точно достались не вам, простите, но листья и ветки, кажется, тоже. Безусловно, кто-то должен кирпичи таскать, окей, но я не хочу. Пусть кто-то другой тащит кирпичи или водит автобус, я вложусь в самообразование, открою свое дело и буду зарабатывать, как все люди в автобусе вместе взяты. Можно жить по очень простой схеме. Утром в 7.30 встал, к 8 часам на работе, сидишь пьешь чай. И пусть начальник у тебя дурак, зато туалетную бумагу ты унес домой, да и вообще весь день особо ничего и не делал. Зарплата невелика, конечно, ты явно большего заслуживаешь, но тут уж не повезло. Другим вот везет, а тебе что-то никак. Я работал на работе, это был реально театр абсурда. Народ ругается, что начальство ворует деньги, а сами несут домой все, что не прибито. Это была государственная больница, в которую меня занес случай и нежелание идти в армию. На работе задачи вписывались в тетрадку в регистратуре. Туда можно было прийти и обнаружить, что делать сегодня абсолютно нечего. Но нужно было просиживать часы, чтобы не было прогула. Поэтому в 8.00 обязательно до 8.30 пился чай. Затем можно было неспешно сходить за зарплатой, если погода позволяла. Потом попить чай уже обстоятельно в 10.00, а на обед уйти пораньше, ну скажем в 11.30, чтобы потом вернуться в 13.30, а после 15.00 можно было уже потихонечку идти домой. Начальство так и делало, хотя других контролировать иногда пыталось. Вот такая у меня была боевая задача. Со стороны вроде бы халява, а на деле пустая трата времени. Но пока мои сослуживцы обсуждали, где попить вина после работы, я зарабатывал на свою первую квартиру. Не надо приставать ко мне с этим клише. Если все будут умные, то кто будет тебе дрова рубить, печку топить и кашу варить? Тысячи лет человечьи истории показали. Всегда будет кому-то таскать кирпичи для пирамиды, а потом, может, и роботов изобретем. Да, Илон Маск? Не надо решать за других. Реши за себя.